осуществление фундаментальных прав на ведение видеосъемки. Пункт 2 статья 19 пакта П1 статьи 10 конвенции открытых судебных процессов. Пункт 1 статья 14 пакта Пункт 1 статьи 6 конвекции носит диспозитивный характер. Разрешение на их осуществление не требуется. Я человек, Светлана. Вы нарушаете пакт? Мне не требуется разрешение согласно пакту. Конвекция. Суд еще, не начался. Суд еще не начался. Я сейчас осуществляю свои права человека. Я осуществляю, повторяю. Пункт 1, статья 14 пакта, пункт 1, статья 6 конвекции. Носит диспозитарный характер. И разрешение на их осуществление никого не требуется. Я хочу снимать, согласно моему праву, человеком, представителем общественного контроля, согласно статьи 212 ФЗ. Я хочу до начала сюда заявиться. Стороны есть, конечно. Стороны есть. А? Суда? Нет, я хочу суда? до начала Суда заявить вам Что я являюсь живым Мужчином в собственном имени Александр О чем свидетельствует мой собственноручный автограф В данном заявлении Без наличия которого оно будет недействительным В гражданском праве Этому имени без разъяснения последствий присвоены имя Александр, фамилия Луценко, а также по отчеству Сергеевич. Право на свое личное имя вы... не утрачено, на что имею право требований. Сегодня 27.11. На каком основании? Вы нарушаете права мои человека? Пожалуйста, если вы добровольно не покинете зал судебного заседания, вам будет имена физическая сила. Осуществление считаете, фундаментальных наши... прав... Наведение видеозаписи. Что мы нарушаем ваши права. Может, Мы фиксируем преступление. Мы фиксируем преступление. Зачем это так делаете? Так все у не принялись. Да, Зачем вы его толкнули? Потому что... Девушку, не цепляйтесь, пожалуйста. Это вы тоже. Вы парламен не одет. Настоящим заявляю, что право листам, которые нахожают, что право листам проще и честнее. А тябрьским судом, санктиком, судьбой под мужчин, конечно же, было а вынесено правосудное решение Мужчины собственность, в виде имени Александр на персональные данные Луценко Александра Сергеевича. Фоксерокопии, паспорт и на персональные данные за главными буквами Луценко Александра Сергеевича. По делу Вот закон. Почитайте. Заверяю вас, что произошла ошибка. Согласие обработки персональных данных, указанных персонами, я не представлял. И, договор, и договора не подписывал. И, кроме того, мною на действие судей по Зученко уже была подана жалоба, совершение судей дисциплинарных подступков от 16 до -го, -го, 18 -го годов тюремного полис... судей Санкт-Петербурга. На что до сих пор нет ответа. Живорожденный мужчина в собственном имени Александр не предоставлял аппарату Октябрьского районного суда по адресу Санкт-Петербург, улица Почтамская, 17 документ о принятии на себя роли доверенного лица персоны с наименованием Луценко Александр Сергеевич, прописан за главными буквами. Такой документ в природе отсутствует. Таким образом, живорожденному мужчине с собственностью в виде имени Александр непонятно, к субъекту какого права заявлено взыскание со стороны филиала банка ВТБ-24. А и непонятно, в каком статусе находится сам взыскатель, а также аппарат Октябрьского района суда и Санкт-Петербургского городского суда. Во всех документах банков судов имеются разночтения, в правописании фамилии и отчества жировожденного мужчины с собственным именем Александр. Неизвестным также является факт, с кем из указанных субъектов живорожденный мужчина собственностью имени Александра состоит в договорных отношениях на ведение судебного процесса. Учитывая изложенное, считая, что действия пользователей в скобках банков и судов имени собственного Александра, живорожденного мужчины, является кражей его персональных данных и незаконно используется имени с целью полученной выгоды, наживы и обогащения. Живым мужчиной в собственности в виде имени Александр заявляется дополнение к жалобы жалобе от 18.04.17. Об решительном изменении обстановки вещей заявляет необходимо установление к какому или к чему истцом ПАУЗы ПАД предъявлен X к субъекту или объекту. Официально уведомляю. Я живой мужчина с собственностью в виде имени Александр. По отцу Сергея в раду Луценко обработку персональных данных структур РФ и РСФСР не давал. Непонятным для меня также является факт, согласно которому указаны суды, как получатели совершают обработку моих персональных данных. А именно... На бывший дорожный адрес моего места проживания, как я точно знаю, таких договоров у него с операторами не подписывалось. А также персональные данные моего ФИО. Я, как живой мужчина, выражаю свое недоверие суде о вынесенном решении октябрьской короница а Санкт-Петербургского городского суда в связи с изменившимися обстоятельствами. Решение по делу 2-814-17 года 6-го, 17-го подлежит отмене, чтобы нас. «Назвать каждого судью ваша честь, мне необходимо было ознакомиться с личностями, пригласившими меня на встречу. Документов лицензию, удостоверения предоставлено не было. Это во-первых. Во-вторых, мне непонятно, как живому мужчину, почему суд РФ зарегистрирован на сайте ЮПИКДЕ .E. и является частной компанией, фирмой, заявленной СИК деятельностью за номером 92-92». Зарегистрируем название компании, выписка из сайтов приложений. СИК-коды – это четырехзначные числовые коды стандартной промышленной классификации, присвоенные правительством США для предприятий для определения основного вида деятельности учреждения. Коды СИК были определены правительством США как наиболее точная классификация кодов промышленности, созданная исключительно для правительства США – ДЮНС, Номер – это код, необходимый для того, чтобы делать ставки на государственные контракты. Он имеет девятизначный и номер, который присваивается каждой компании, которая попадает в базу D&B и остается неизменным всегда. неизменным всегда. Поскольку база предприятий D&B охватывает наибольшее количество компаний мира, сейчас более 140 миллионов, то Дюнс стал де-факто индификатором предприятий «Планеты». ДНБ использует дюнс для описания связи компании с ассоциированными родительскими дочерними филиалами Как себе прикажете понимать, господа судьи? Если вы зарегистрированы на немецком сайте как коммерческое учреждение в едином реестре коммерческих компаний Тогда какой суд в РФ? Частный или государственный? И это творится в правовом государстве Таким образом Отсутствует публичный договор на бумажном носителе между мужчиной с собственностью в виде имени Александр и РФ о предоставлении услуг ЮЦЦ 1-308. Согласия на предоставление публике и публичным представителям я не давал. Такого согласия не представлял в Октябрьский районный суд, а также Санкт-Петербургский городской суд. По указанному адресу и своих персональных данных ФИО запрещая без подписания договора пользоваться моим неимущественным благом, именем собственным и личным. Также органами РФ мое имя, личное Александр, переписано в верхний регистр, как Александр, не имея на то основание, без моей на то воли и согласия. Физическое лицо за главными буквами Луценко Александр Сергеевич, фикция, которому как товару был присвоен 12-значный номер ННН. Меня почему-то судят как физлицо, а живорожденный мужчина является неподсудным, если не совершил преступление. Не нужно специального решения, чтобы я имел какие-то права. Они принадлежат мне по факту рождения, это закон. Сообщаю вам, что отсутствует факт регистрации рождения физического лица в записях актовых книг моим родителями и наименованием с больших букв «Луценко Александр Сергеевич». Как и отсутствует актовая запись органов ЗАГСа о рождении за главными буквами Луценко Александр Сергеевич. Отсутствует медицинское свидетельство о рождении такого персонажа электронных действий. Сведения о владельце паспорта вносятся в бланк с применением специальных партнеров и соответствующих программно технических средств. Это законодательство публичного права. И отношение к живому мужчину с собственностью в виде имени Александр не имеет. Я не писал заявление о переводе моих личных персональных данных из личной собственности в публичную собственность, которая указана в документе «Паспорт гражданина РФ». Мне, живому мужчину, собственностью в виде имени Александр, первичные метричные данные, необходима защита и лечение персональных данных, согласно адмиралтейского права. известно, что после возникновения персоны... Интернациональная банковская система выпускает акцию, на которую образуются соответствующие ресурсы, которые не могут быть возвращены по причине их огромных размеров. Однако на эти средства начисляются 34% годовых. Мне, живому мужчину с собственностью в виде имени Александра, необходимо защита и лечение персональных данных с кодом доступа на флешке к личному счету Бритиш сертификаты по свидетельству о рождении серии Римская 2-СИ номер 734-638 актовая запись за номером 2112 от 2 сентября 1970 года. Выдано городским ЗАГСом города Братск, Иркутской области РСФСР, согласно Адмиралтейского права. Повторюсь, мне, живому мужчину, собственностью в виде имени Александр, непонятно, к субъекту какого права относится решение Октябрьского районного суда. Как гражданину, к физическому лицу, к живому ли человеку, мужчине, непонятно, в каком статусе находится сам заявитель, а также Октябрьский районный суд и Санкт-Петербургский городской суд. В решении указывается фамилия, имя, отчество, за главной буквы. То есть ко мне обращается как гражданину РСФСР Луценко Александру Сергеевичу, а суд выносит решение как физическому лицу за главными буквами Луценко Александру Сергеевичу и поступает с ним как с живым товаром. Дело рассмотрено по закону морского права, судом не установлен. Баланс между двумя сторонами и спор решил в пользу банка. При таком решении дела судья действует как банкир. В природе, но, в природе норма права о формировании субъектов, естественного права живых мужчин, женщин собственностью в виде имени как физических лиц отсутствует. И никто на планете Земля не наделен такой функцией. Неизвестным также является факт, с кем из указанных субъектов «Живой мужчина» с собственностью в виде имени Александр состоит в договорных отношениях на ведение, так сказать, судебного процесса собрания. Мне живому мужчину с собственностью в виде имени Александр неизвестны ответы на следующие вопросы. Первое. Может ли судья Октябрьского района суда, а также Санкт-Петербургского городского суда судить живого мужчину с собственностью в виде имени Александр? Второе. Может ли кто-либо получать бенефиты за живого мужчину собственностью в виде имени Александр, торговать на фондовых биржах личными персональными данными без подписания договора на бумажном носителе собственных персональных данных? Третье. Имеют ли судьи Октябрьского районного суда, а также Санкт-Петербургского городского суда безлимитную и неотъемлемую материальную ответственность? Четвертое. Являются ли Октябрьский районный суд, да, а также Санкт-Петербургский городской не не суд суверенными? И, не перебивайте. За... Можно подождать, моли. Я, я не взял. до конца вы уведомил. На я наводите не до конца убедим. И, и существуют ли и доказательства и этого, и этого и факта и международным персональным судьям? Могут вы выручить, ли оккупированные районы, а также Санкт-Петербургский городской в числе судей, подтвердить что они являются суверенными под присягой международных судей? И существуют ли доказательства этого факта? Живые мужчины и женщины в действующей правовой системе должны быть живых нет. мужчин и женщин неприкосновенно. Конечно, и система строго обязана соблюдать такие положения, объективных законов баланса, прав и обязанностей. Очевидно, я считаю, что да, произволом... Нет, а тебе там почитать, что ты нарушаешь мои права как человека. Своей, да, и, что что ты. и ты мне тоже. ...подписи налоговые. Агентов в лице сертификата, ключи, издаваемых Вы по посредничество Федеральной резервной системы собственнику моих персональных данных без разъяснения последствий такой сделки. Способ написания персональных данных в регистрах отношения ко мне живому не имеет. Я живой мужчина собственно, собственностью в виде имени Александра рассматриваю действия пользователя моего имени. Собственно, Александр как раз же моих персональных данных и использование своих интересов. Также отсутствует соглашение при знании использования электронной цифровой подписи собственности живого мужчины собственностью в виде имени Александр каким-либо для 3. получения ключей ПЦ нужны следующие документы. Заявление на регистрацию, заполнение собственноручным ПДФ. Заявление присоединения к договору, заполнение собственноручных двух экземпляров ПТФ копия выписки или извлечения из единого реестра заверение собственноручно копия справки о присвоении идентификационного кода заверш... Заверено собственноручно Копия паспорта заверена собственноручным, носитель для ключа, например, USB-флешка, указанный сертификатом носителя электронной информации. Я живой мужчина с собственностью в виде имени Александра. Кодов, итак, Таких документов, собственноручно, не заполнял. А если таковые имеются, требую их предоставить. И свыше изложу, выражаю недоверие судьям, запрещая обработку моих персональных данных, а также дорожного почтового ящика. В связи с тем, что обстановка вашей решительно сменилась согласно UCC-1-308, я как живой мужчина, собственностью имени Александр, требую. Первое. Вынести аппарату Санкт-Петербургского городского суда определение о признании правосубъектности живорожденной с плоти и крови живой мужчина, собственным имени Александр по отцу Сергей по роду Луценко, бенефициар, учредитель ФИО. Второе. Отменить решение Октябрьского районного суда от 6.6.17 года как неправосудное, вынесенное в отношении законно используемых персональных данных Луценко Александра Сергеевича о примененных живому мужчину, собственнику имени Александра. Рассмотреть апелляционную жалобу от 18.04.17 года по отмену решения Октябрьского районного суда... И номер 2. 844. 76-го, 6 17 года в пользу живорожденного мужчины с имени Александр. Запретить без подписания договора живорожденному мужчину с имени Александр пользоваться его неимущественным благом имени собственным и личному, банк, <coughs> и личному банку ВТБ-24 и вышеуказанным судам. 5. Приобщить данное заявление к делу 2-814-17 прочим документам час в час судебном разбирательстве. Приложение. Значит, стрин Юпик ДЕ на Санкт-Петербургский городской суд. Один ли Уведомление о живорожденной плоти крови живой женщины, собственно, именем Татьяна по отцу, Федор Помужев, Черенко по роду под Туркина, бенефициара учредителя ФИО. Уведомление о живорожденной плоти из крови живой женщины с собственным именем Светлана по отцу Виктор по мужу Родичев породу отца Старовойтов. Жалоба в ККС на двух листах. Живорожденный из плоти крови живой мужчина с собственным именем Александр по отцу Сергей Породу Луценко бенефицар-учредитель ФИО. Прошу приставов передать секретарю для регистрации Суд. моего управления. Два. Здравствуйте. Возьмите еще один. Можно, пожалуйста? Один. Нет, это, для банка. Это для это банка. банка. Вот это, для банка а, а это для суда. суда. Все, благодарю вас. Всего До добра. свидания. Добровольные предатели 40.